Друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы разбираем вопрос одного из наших подписчиков и вопрос следующий. Какие документы необходимо получить от конкурсного управляющего на трагат по банкротству, чтобы проверить объект на юридическую чистоту? Здесь самое главное в этом вопросе, что отсутствует тип объекта. Какой именно объект мы с вами собираемся проверять? Ведь на торгах по банкроссу продается любое имущество, в том числе и недвижимость, и автомобили, и доли, и патенты, все что угодно. Поэтому мне очень сложно ответить на этот вопрос, но давайте разберем на примере недвижимости. Так как зачастую именно недвижимость представляет огромный интерес среди потенциальных участников торгов. Если вы планируете приобрести квартиру, которую вы нашли на торгах по банкротству, вы должны ее проверить так же, как вы проверяете эту квартиру на обычном рынке. Первое, что вы должны запросить, это право устанавливающие документы, внимательно с ними ознакомиться. Второе, получите все технические планы и при осмотре вживую обязательно сравните, чтобы не возникло каких-то неузаконенных перепланировок. Также вам необходимо ознакомиться с счетом отзывщика, который вы можете найти на специальных сайтах или запросить его конкурсных управляющих. Закажите выписку ЕГРП и обязательно обратитесь к конкурсному управляющему за уточнением, нет ли каких-то дополнительных обременений. Это если очень вкратце. Вы сами понимаете, что на самом деле смотреть надо не только по типу имущества, но и по конкретному объекту. Я желаю вам удачи на торгах. Удачи в покупке объекта, зарабатывайте! Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием на него отвечу. Всем отличного настроения и всем пока!